всем привет дорогие друзья с вами канал криптошарк в этом видео у нас будет краткий обзор платформы биржи и самого токена бики также они запускают конкурс с призовым фондом в 1200 долларов поэтому я вам расскажу как принять участие все довольно таки просто конкурс продлится две недели и сможете выиграть неплохие денежки в общем, бики это международная биржа цифровых активов. И у них штаб-квартира находится в Сингапуре. Кстати, когда проект запускался, его поддержали инвестициями в размере 5 миллионов долларов. Так что, проектик серьезный. Объемы торгов там. У них там несколько миллиардов за сутки идут. Здесь очень много вариаций торгов. То есть, полностью развернутая биржа. Со своим личным токеном как видите на CoinMarket... coinmarketcap извиняюсь, у нас здесь трои. в каждой паре в среднем где-то 1500 плюс минус цена на токен небольшая но я думаю скоро она подлетит вверх так как сейчас общий фонд криптовалюты упал немного вниз для участия что надо пройти регистрацию ссылка будет в описании проходите регистрацию далее подписывайтесь на Telegram. есть русский Телеграм, всегда можете задать вопрос, сможете пообщаться здесь у нас все просто и на форуме оставить в топике отзыв ваше личное мнение, что вы думаете по поводу данного токена данной биржи в общем точно так же можете здесь пообщаться это как условие. То есть регистрация получается. Telegram. Оставить отзыв. Да и в принципе, как бы на этом у нас и все. И заполнить, конечно же, форму. Заполняйте форму. Конкурс длится, напоминаю, еще раз две недели. Призывы даю не я. Призывы дает платформа. Так что они, следите за новостями у них. Они будут полностью все делать сами. Форму заполнили. Значит, всю работу выполнили. Также можете и статейку оставлю в описании еще, почитать поподробнее о данной бирже, о данном токене. В принципе, неплохо они проделали работы уже и, грубо говоря, два года уже на рынке они двигаются. В общем, ребята, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.